Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита, и мы, скорее всего, сегодня заканчиваем Калиста протокол наконец-то. Наш протокол окончен, а, наш Калистыч добежал до своего финала заперто, или не добежал. А куда нам идти, дани? Капец, она не выспавшаяся, вообще. У меня такие после ночной смены фофоны. Так, погнали. А что, куда погнали-то? Нам дальше куда-то Окей Что мы имеем? Что мы имеем? Я, значит, серию-то записываю подряд На самом деле у, у вас могли пройти сутки или два Не знаю, что там первая выйдет Там у нас же еще ремолдеринг выходит Я вот не знаю, что раньше выложу Выключили свет А ты кто? А куда пошел? Ты это видишь? А, вижу что? А у тебя откуда грудь Э, ничего. Э, короче, э, вот пока сейчас еще э, опять обновил себе, об, обновил себе чиотика, короче. короче думал, а почему вот раз они кидают вот этих пацанов одинаковых, да, ну вот если не делают их разными, почему в какой-то момент было не кинуть твоих сразу, твоих вот, переделить на нём до вышки короче, доели. Почему не кинуть было двоих пацанов? Вот прям вот прям вот так, прям жестко взять и кинуть просто. Ну вот реально, вот взять, вот просто в наглую и кинуть двух пацанов. Это же, в любом случае, какое-то разнообразие было бы. Правильно, я считаю? Ну, мне так кажется. А -а -а -а. А. Считаю, что это было бы, ну, по крайней мере, какой-то хоть дополнительный чел, что-то а так они-то бесполезны, по большому счету. Тут тычку делают, стреляешь, бьешь. Тычку делаешь, стреляешь, бьешь. Ну, в смысле, бьешь, когда он присел. Так, по большому счету, нам осталось недолго. Так что там произошло? Последнее, что я помню, как на нас роботы напали. Мадер помогает достать антидот. А ты ей доверяешь? Нет. Ну, конечно, нет выбора. Ага, верно. Вау, как все высокотехнологично. Как все убрано, смотри, как все аккуратненько. Это что такое? The... Это точно не оюк. Тогда кто? Ну, было чистенько. Вот этот чуть-чуть попортил. Общую атмосферу. <laughs> высокотехнологичные двери вообще смотри они открываются ромбиком вообще классно а, мне нравится больше вовнутрь заворачивается а, чего ты еще Danny? Danny, Дэнни, дани где ты где а у меня башка синхронизировалась с ее мозгами я понял и теперь мы находимся внутри воспомин... воспоминаний Дэнни. Видите правду о Европе? Разбавленный тестовый образец, выпущенный из одной из наших лабораторий. Трагедия, которая вдохновила Коула на все, что он делает здесь. В Black Iron. В черной жесть. Но вообще Black Iron черный металл. Жесть это, в смысле, можно интерпретировать по-нашему, как <laughs> черная <чёрное> капец. <laughs> черный кошмар. Метро. Макс! Макс, Макс, отпусти, посмотри. <свят> а о чем ты говоришь? <свят> видишь? видишь? И че ты видишь? Ты что это? Ты видишь? А ты видишь? Джейкоб. Джейкоб? Что, ты там? что там у тебя? Что у нас? Это не что там, не наше дело, он говорит. А теперь давай, пора за а, -а, -а. Ну это вначале нам показывали. Получается, мы привезли эту беду. Это наша вина. Лили. Нет, нет, нет, нет. Ну, короче, мы просто тупо перевозили нет, вот это нет, всю. Нет. Ну, вот это... Нет. Типа нам было пофиг, что в контейнерах, а поэтому мы виноваты. Окей, я понял. Ну, в смысле, не моя, Джейк. Я хотел тебя защитить. На Европе была не атака террористов. Да ладно, правда? Они подделали запись, чтобы скрыть, что планировали сделать в черной жести. Игру, что мы везли, сыграл свою роль в обоих случаях. Я мог это остановить. Но не стал. Но нашли бы кого-то другого. Ты сделал неверный выбор. Как ты собираешься это исправить? Так, блин, если бы не повез ты, повез бы кто-то другой. Чё, нет, что ли? Конечно, да. Нашли бы другого пилота. Или ты типа один такой, нафиг, галактику классный, который может по космосу летать, а? Я сомневаюсь, конечно. Как-то же они путешествуют без тебя. Ай, прошу прощения. Это не вирус, не боись. Не переживай. все нормально. Ну чё, короче, да блин, сюжет банальненький на самом деле. Очень банальненький сюжет. Прям... Прям, блин, даже я бы не назвал это Хенгером каким-то, блин. Или Клифф... Кли Джейкоб? Что с тобой такое? А с тобой? <связывая> Эй, давай. <связывая> ну, погнали. Я не могу. <связывая> да ты можешь, ну, <связывая> почти на месте. <связывая> Нет, я это <связывая> чувствую, <связывая> слышу в своей голове. <связывая> Ладно, оставайся здесь. <связывая> я вернусь, когда заполучу <связывая> антидот. Ты да главное душе. My... Я позабочусь о себе. Пусть он done. заплатит за содеянное. А она не синхронировалась с нами, только мы с ней синхронизировались. тут уже похоже на какой-то блин я не знаю. Тут все чистенько, так аккуратно. О, принтер последний походу. Блин, а что есть смысл последний? А так блин, а серия это только началась. А капец уже заканчиваться будет? Да нет, там же этот Фэри еще гоняет. Так у меня денег нету Ну, есть чуть-чуть, ладно Не, ну мы берем патроны по-любому, потому что у нас нету патронов Вообще ни за что Так, секу а -а -а У нас есть на винтовку 130 патронов На дробаш очень мало патронов Так, мы берем по-любому патроны Очень много патронов берем Прям очень Please, много а, И аптечечку, аптечечку, пожалуйста, дайте мне А, блин, если аптечку этим Потом У меня вообще аптечки нет Есть одна mm -hmm. ну, так что там одной и хватит UJC да хватит, наверное. Так, окей. А, значит, покупаем. Напишив чуть-чуть, что разрывными это пигачит, если что. Да, я пролил? Чуть да, чуть-чуть. Тут капнул немножко. Не страшно. Так, а, на дробаш давай две обоимы возьмем. Можно было бы сразу несколько обоим заказать. Вот по одной печатать это вообще купить. Вроде современный принтер. Так, берем две. Давай возьмем еще одну на винтовочку. Я думаю, стреляет вперед много. Короче, берем еще две на винтовочке, а там на что останется берем. Вот так вот сделаем. И он здесь постоянно это делать не надо будет, потому что это будет черная жесть. Ну давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Так. Что у нас осталось по бабкам? Так, берем тогда еще на дробаш два. Два на дробаш еще берем. И один на пистик если хватит. Нет, тут что-то не постребовало, это мне. А, сколько по 140 они стоят? Хватит. А, безоплечный выбор угодно. Отлично. Так, а, берем на пистик еще один. И сейчас посмотрим. А, ну все, больше никаких... А, нет, хватит, еще на одну бой Так, а куда мне больше надо? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Капец, все патроном забил. Так, значит, на пистик 34. На дробаш еще возьмем. Возьмем на дробаш, на дробаш маловато, потому патронов. Они улетают просто вообще против себя. Надо было, наверное, на дробаш побольше взять. Ладно, пофиг. Нормально. Ну все, у нас по нулям. Прокачать все за одно прохождение нереально. Мне кажется, на новой игре плюс только можно полностью прокачаться. Все, погнали. Я же откуда пришел? Оттуда? Да, по-моему, оттуда. Тут деревья растут прям вообще-то. Все классно. А что бомбы лежат? Противников не хотите дать? Ну давайте. Только пистик возьми тогда. Или не дадите? Шо? Штукатурка посыпалась, видал? Или это просто чемоданы... Типа, блин, можно было патроны не покупать. Блин, я по приколу, если мне еще и места это такое. Не хватит. Будет обидно. Ну, понятно. Лучше б хилку кинули. Кредиты заметь не дают, походу реально все. А он хилка, по-моему. А, не, это такая хилочка. Неправильная. Так, окей, я вижу последнее чемоданное. Блин, а мне хватит вообще места? Мне место-то кончается. Я бы, может, хилочку взял бы и все. Если есть. Так, ладно, на дробаш патроны, это хорошо. Прям дают патронов вообще вагон. Но у меня все забито под завязку почти, да? Так, ну, на, ну патронов бодрячие, я скажу тебе так. Так, а ч куда? Не сюда? А куда? А куда? Открывайте. Я что, не сюда пришел? Что за бред? А куда мне надо? Я вообще не в курсе кстати, еще пропустил. Ой, а я так попропускал? А, вот, кстати, выход. то мы берем. Ну все нормально, еще подобрали чуть патрончик. патрончиков. Окей. Ну хорошо, что сходили. Ваши методы поспешны. Вы слишком рискуете. Большой риск бездействия, особенно когда единство наконец-то практически в наших руках. Это за инопланетоз? И... Как раз вовремя. Он рядом. Выживший. А, это три вообще разные какие-то дядьки в масках. Выживший. Билл Солитариус. Билл Солитариус. Где Альфа? Дай мне этот проклятый антидот, я не позволю ей умереть. Ваша подруга. Я за вами следил. За вами и за вашей, так сказать, подругой. Вы вовсе не так наивны, как вы утверждаете. Вы доказали, что сделаете почти что угодно ради собственного выживания. Выжившие, Фирс Элитариус. Таинственный голос. А вы? Ради забавы смотрите, как люди умирают? Это ваш протокол? Нет, мистер Ли, это не так. Протокол не имеет отношения к смерти. Он, жизнь. Ой, дурачок, понятно. Наша будущая там. Наша судьба. Но мы не приспособлены к жизни в космосе. И чё? Это хрупкая оболочка. Она нам мешает. Только эволюция позволит нам выжить. Сейчас вы все поймёте. Вот доказательство, что мой риск был оправдан. Последнее состязание определит истинного выжившего. Человечество или альфа. А чё так-то истинно зашел Ну понятно. Ну, здравствуй, капитан Фэрри. Так, так, так, 521. Знаешь, я должен тебя поблагодарить. Сперва я думал, что это проклятие, но потом понял, что это да. Видишь ли, начальник открыл мне глаза. Указал мое предназначение. Капец тебя раздул. А теперь.. Я покажу тебе твое. Ну давай, шаукан на минималках. Эй! Эй! Эй! Ты чё? А, вот так, да, ладно. Я тебя понял, мне не понравилось. Бах, пусть ямбу. Ну окей, давай. Эй! Да ты! <свят> <свят> <свят> <свят> ладно, тащил, ушатал, окей. Молодец! Молодец! очень красиво, бля. Он что, плюнул у меня еще? Фу, какой некультурный. <свят> ну, ладно, это несложно. Сейчас мы с ним справимся. Если никаких приколов новых не будет придумывать, в принципе, не сложно. Хотя, может, сейчас пока с ним махаемся и помираем, может, как раз на серию и наберется. А то если, ну, это реально, я так понимаю, конец, типа, финальное противостояние, да, ну, какой-то эпичное, не знаю. Как-то, ну, капитан вот этот... Тут, по сути, действующих лиц вообще всего 4 в игре. Реально, 4 действующих... 5, ладно, 5, 5, начитал 5. Это вот Дэнни, это мы... А, вот этот капитан Ферри, начальник тюрьмы и ученый. Пять, пять, пять персонажей. Всего. Всего пять персонажей. Ага. О, во, во, на. Понял. На прогиб и я погиб. Мне плевать, что ты мы живым. Эй, эй, эй. Да а ты откуда четвертую плюху-то достал? Теперь тебя никто не спасет. Никаких башуовок. Некуда бежать. Я тебя победил. Я всех победил. Я же говорил. Ч ⁇ это шнотики? Что со мной происходит? эволюционирует, но это прям резидент, прям резидент когда ты махаешь первой первой фазе босса, он такой еще в человеческой форме а потом во всякую вот такую хреновину превращается вот черт господи только не блюнем ну а ты как хотел за все надо платить за все надо платить ну-то а он думал такой сильно непобедимый, а как бы и красавчиком еще захотел остаться. Сейчас, аха. Ты же не вескер. Хотя вескер тоже там потом в такую хреновину превратился. Ага. Надо в купол этот стрелять. он сам стреляет. Я надеюсь, ты не ваншотишь, потому что это. Ой-ой-ой! Я надеюсь, не сначала надо бояться с этого момента, а то иначе будет грустно. Очень и весьма грустно будет. Так, ладно, сейчас я подготовлюсь, значит, профессиональную позу займу сейчас. Полза про геймера. Обычно, когда у меня очень тяжело, я телевизор на тумбочке стоит, тут я как бы сижу. Это как перед телевизором начинаю скакать, как конь, блин. Я помню, когда Ведьмака проходил. На уровне сложности насмерть и пошел на финальную эту миссию, как бы не особо, ну, не по уровню, так скажем, короче, я там с этим Редином, он меня ваншотил просто, короче, мне приходилось так там, блин, изворачиваться, короче, я прям там очень, о -о очень тяжко проходил этот момент. О, какой быстро, Как мне от него бегать, если он, блин. Он очень даже это бы, быстренький. <laughs> да тихо, да так нечестно вообще-то. Ага, понятно, еще эти дохлики. Да бляха, муха. Бляха, нечестно, окружили. Укрытие! Я, если честно, еще не совсем вижу, что происходит. Я заблокировал, заблокировал. Ага. Да блин, ну капец. Сейчас помру. Блин, ползет. Блин, а капец! Эть. <соцентричный> <соцентричный> капец, а птичек не хватает. Да не бегай ты! Да не честно тплываться в упорта! Хорош, ты на смотри, как и настолько. Блок, может, ты помрешь быстренько, Пойдем. А? Угу, понял. Да бляха какие живы блин, ой плохо, у меня катастрофически не хватает хпшек. Ладно ворот ворот, да блин беги, можно было бы использовать бомбы конечно, но блин. Я с перчаткой как-то не это. <laughs> не <laughs> особо <laughs> дружу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас нормально справимся. Тихо-тихо-тихо. Тих, тих. Босс типа несложный. Просто если он ваншотит, это очень это грустно. Я вообще ненавижу ваншотищих боссов. Какой быстрый, а? Да хорош ты там тоже гавкать. <смех> а, все? <смех> Серьезно? Нет, блин, половину патронов особо и не нужно было, получается. Получается, все? С какого? Со второго раза? ой ой, -ой тихо. Ну, это странный антидот, конечно. <laughs> а ты почему а, а, ты взял, что его надо отсюда брать? Откуда такие вот выводы? On, Danny. Держись, Дэнни. You Думаешь, что победил нас? Феррис был слаб. Несовершенный сосуд. Но этот образец, ключ к достижению многовековой мечты. Это не поражение, мистер Ли. Это прорыв. И он принадлежит мне. Не-не-не, мне так не кажется. Все будет настоящий, босс? Прошу, сейчас не время для притворного героизма. Оставь образец и уходи. Вас ждет вареная капсула. Она перенесет вас в прежнюю жизнь. Мы, мы оба можем получить желаемое. Скажите, мистер Ли. Ты что хочешь? Я скажу тебе, чего хочу. Я хочу вернуть сестру. за Засранец. А, -а, а, голограмма. <gray> Какая храбрость. Ну ведь вы уже точно знаете, я не проигрываю. На этот раз ты проиграешь. <сOR2> <сOR2> <сор2> <сOR2> <п communities> uh -huh. Какая утрата! Все, чтобы спасти одну жизнь. Не думайте, что нас остановили. Собранные здесь данные перенесут протокол на следующий этап. Что до вас. Алгоритм самоуничтожения запуск. Прощайте, мисс Накамура. И еще мистер Ли. Надеюсь, что вам понравилось черная жесть. Ну так. Ядро реактора приближается к критическому значению. Живо ковырим капсулу. Да, ты что, перви меня щемаешь-то? <laughs> ты что-то как-то быстро на поправку пошла. А сейчас эти будут мешать еще, да? Ну ладно, я сейчас еще буду стрелять. Есть ли? Да, есть. Да, я бегу, бегу. Ну все получается, это финал игры. Получается так. Ну, босс такой хиленький, конечно. Надо добраться до аварийной капсулы. Босс, конечно, такой, как бы. Ну, ты видел, я там его наворачивал круги. Я вижу капсулы. А я вижу одну капсулу. Да. Только одна. Она только одна. Ну, понятно, сама пожертвование сейчас будет. Типа, это я, это все моя вина, поэтому... Нет, стой. Ты понятия не имеешь, что делаешь. Не имел. Но теперь I имею. Нельзя постоянно бежать от содеянного. О чем ты говоришь? Sorry. Прости меня. За все. Мне здесь самое место. Do не надо. No. Нет. Джейкоб! Бегут, бегут! бегут там, блин. Марафонцы тоже на капсулу хотели, видимо. Ну, обойдутся. Передача данных завершена. Та передача сработала в обоих направлениях. Он больше узнал обо мне, а я о нем. В суматохе я не сразу осознала, что он дал мне доказательства, которые я все время разыскивала и принес себя в жертву, чтобы я могла раскрыть правду. Пытался ли он компенсировать причиненную боль? Я Или просто гнялся за искуплением? В любом случае, я надеюсь, он обрел покой. И все, что ли, это конец? Че, меня сожрут? А, нет, я спрашиваю. Ну, конечно, справился. Че там, блин, этих толпа, блин. Никчемных пацанов. Вообще бесполезно. А у меня патронов еще целая куча было. Джейкоб, oh. возможно to... выход есть, временная защита ядра реактора активация, to to... но мне понадобится помощь. <звук> а ты че <чё> пришел опять? <смех> В смысле, я же его победил, а че он назад мутировал? В смысле, это я типа его победил, э, типа он э, <смех> деградировал обратно или <смех> чего я не понял? Окей, okay, типа намек, намек, я знаю, что по игре выйдут dlc -шки. или одна dlc или две, или три, я без понятия, если честно. Ну, короче, будет DLC по игре, не знаю, будем ли мы в нее играть мне здесь самое место. А, не знаю, будем ли мы в нее играть, но DLC-шка будет в любом случае. Конечно, серия получилась коротенькая. <свят> Извините, но просто получилась больш большущенькая. Конечно, блин, уже не буду делить, конечно, ту с этой, ну в смысле как-то ту резать, от нее отбирать кусок, засовывать в эту серию, ну смысла нету. Ну останется в конце финальный махач. Ну полчасика серия, ну. Пускай будет такая. Давно не было таких маленьких, крохотуличных серий. А вот тут будет. А вот тут будет. Короче, игра, на самом деле, мне не очень сильно понравилась. Ну, прям, ну как? Она... Не очень для такого большого, прям полномасштабного проекта, там, типа с офигенной графикой, вот эти все тела Да, графика там местами, конечно, может быть, и хороша была бы. Но мне не прям не сильно не впечатлило. Игра норм. Игра просто норм. То есть это не прям какой-то супер шедевр. Ее можно прям один раз пробежать. Но очень сильно устаешь от очень одинаково похожих локаций. вот, Сначала ты лазишь вот в этой, по этой черной жести. Потом всякие туннели одинаковые, практически. Потом, блин, это как о... по пещерам лазишь, там целую кучу, блин, а враги, они не особо разнообразные, вот мы можем под пальцем пересчитать, по сути, мне кажется, вот есть голые обычные чуваки, большие чуваки, ну, допустим, мутирование, я не знаю, ну, допустим, му мутировавших можем взять, наверное, как бы, как отдельный вид врага, хотя это то же самое, просто усиленные, тупо. А, можем, блин, закинуть сюда вот эти жопки всплывающие, можем закинуть вот этих личинок ползующих можем закинуть, а, получается, вот этих древних, ну, хотя это тоже просто под вид врага, они то же самое, практически просто слепые. мы можем этих древних плюва плювун, который плюется. А, значит, потом... Кого-то забыл. Ползающие, ползающие, а, ну, можно, блин, записать вот этих в скафандрах, в шлемах, типа, защищенных пацанов, допустим, можно их сюда закинуть. И, блин, робот, я не стал бы его закидывать, как враг, они там, блин, попадаются всего раз за всю игру, блин. И этот, как вот этот большой двухколовый, блин, несколько раз попадается, 10, ровно 10, и то мы тут наскребли, почти одинаковые враги, просто с разными модельками, блин. И 10, вот 10. Ну блин, финального босса можно еще закинуть, он чуть-чуть другой. А, ну ползающие вот эти, которые взрываются. Ну блин, короче, тут от силы 12 врагов, и то с натяжечкой, с натяжечкой набрали. Ну короче, я не знаю, как-то странно. Противоречивые у меня ощущения, у меня нет такого типа вау-эффекта в конце. Сюжет начинается, по, по сути, мы сюжет получили в последних вот трех сериях, если считать эту за серию. В последних трех сериях они быстро попытались закинуть сюжет, что типа мол, ну вот есть э, монстры, э, о, вот есть вирус, короче. И опять же таки очень сильно похуже с этим, как о, с Резидентом все это очень сильно э, смахивает, просто в космическом сеттинге. Резидент в космическом сеттинге, вот по сути. Но ладно, ладно. Игра такая есть, она уже есть, никуда она такой не денется. Будем смотреть, может быть, будет очень интересная dlc сишка может быть, но может и нет, посмотрим. В любом случае, спасибо, если ты смотрел все вот эти серии, был со мной от начала до конца, хоть этот путь был очень долгий, очень-очень долгий был этот путь, понимаю, ну, но... ну, ну, так получается. Как получилось с игрой, так получилось с прохождением Ладно.